Тут карты, карты. Короче, я спускаюсь, буду пугать этих вот человек. Ну, я, я монстр мира. Но меня не вот здесь